Всех приветствую! Сегодня у меня вот такая штучка, такой бокс подарочный на 23 феврале. Вот, Рекламирую сейчас боксы? Ну, нам такое дали. Сейчас посмотрим, стоит ли мы того, что там находится. Сейчас открываем. Что нам бросается в глаза? Вот такая звездочка поздравительная, надо будет ее на снимку повесить. Шоколадка. Ром. Изюм-орех. Молочный шоколад с ямайским ромом. Никогда не пил ямайский ром. Ага. Ром-изюм. Это хорошо. Какие-то орешки. Сейчас, что это за орешки такие? Маленькие какие-то мини-каштаны. Это чищенный фундук мне подсказывает. Оператор. так. Дальше. У нас тут... О! Пепси. Но я его, честно говоря, не пью никогда. Без сахара. Сейчас попробую. Стоит ли она того. А, а ничего, а? Лозный лимонад. Так, что у нас дальше? О, бутылка коньяка. Четырехлетний. Кениксберг. Буду пробовать, значит Интересно А что у нас в попилках? Надеюсь, там где-нибудь тыщеночка завалялась Нет, пусто Пусто, пусто Желтоблокитный Желтоблокитный осолом Оказалось пустой Ладно, чем богаты, тем и рады Итак, что у нас было в этой коробочке Самое дорогое, коньяк Пепси Нет, оно дешевле Орешки, шоколадка, пепси. Не знаю, что дороже. Желтоплокитные солома или вот это. Ладно, всех с праздником. Удачи в бою. Я пошел воевать. У меня коньяк есть. Буду.